Всем привет! Сегодняшняя тема – это материалы, естественно, которые используются в стоматологии. Для каких вид работ, как правильно их изготавливать, как правильно делать постобработку, как правильно вообще работать с 3D-печатью в плане стоматологических материалах, на что влияет засветка помимо точности. Далее. И в качестве бонуса э, различия форм-2, форм-3 версии принтеров. Давайте мы с вами поговорим э, э, сейчас о принтерах, в первую очередь, чтобы понять, как они работают, если кто-то только знакомится с 3D-печатью, э, чтобы понять, как они различаются... Э, в чем плюсы, для чего подойдет там форм второй сейчас еще использование, чем лучше форм третий, как новая модель, потому что очень часто сравнивают э, форм 2 и форм 3. При этом форм 3 вообще не видели или что-то слышали, ой, ну форм 3, значит такая же модель. Но э, там колоссальная разница, и сейчас мы о них поговорим. Э, смотрите, сейчас вот э, кнопочка у вас внизу есть, вопросы и ответы внизу. Вот такие вот. А, пожалуйста, во время вебинара а, возникают какие-то вопросы у всех. Вот если в чат вы будете писать, мы можем их не заметить, потому что чат постоянно летает вверх-вниз. И а, не совсем это удобно. Есть специальная шкала вопроса ответы Туда скидывайте все вопросы, которые у вас появляются. И а, по окончанию вебинара я обязательно их с вами обсужу. То есть какие-то мы ответы, может быть, ребята уже в процессе вебинара, какие-то я уже под конец сам вебинара открою, буду смотреть и эм, уже с вами их обсуждать. Так что смело, прям сразу же появился, сразу же пишите, потому что под конец вебинара обычно он эм, пропадает э, этот вопрос в голове, либо уже отвечается. Ну все, напишите, ничего страшного не будет. За спрос не бьет. Значит, материалы у нас для формлапса... Для форм третьего, форм второго они подходят как для одного, так и для второго принтера. Сегодня обсуждаем только стоматологическое направление и стандартные полимеры, которые идут как небиосовместимые биосовместимые материалы, но их тоже можно использовать и неким образом в медицине и стоматологии. Значит, Первый Принтер, uh, который мы сегодня рассмотрим, это форм второй. Значит, форм uh, uh, uh, 2 uh, – это принтер, который использует SLA-систему. Принцип SLA-системы – это то, что снизу находится лазер, Да, у нас лазер внизу, Uh, и он отражается от зеркала и уже uh, направляется в ванночку, uh, и в ванночке засвечивает uh, слой. При этом у нас есть платформа, которая опускается вниз, uh, и на высоту, которую вы задали, 25, 50 и 100 микрон. Но это мы обсуждали в предыдущем вебинаре, кто -то был. Uh, кто нет, мы отдельную тему еще заведем про преформу. Я там от... Тоже повторю, поэтому тоже следите за новостями. Вот. Ну, собственно, есть платформа, которая опускается на заданную высоту, и лазер, который на этой высоте засвечивает полимер а, в ванночке. Соответственно, принтер поднимает эту платформу, а, опускает ниже с учетом высоты уже приклеенного слоя, и так слой по слоям печатается у нас 3D-моделька. А, далее пойдем, чтобы... Имелось представление, что такое форм второй. Это отдельная В Расходники тоже в конце разберем. Принцип составляющие. Далее опускается платформа. То есть уже на примере вам это все расскажем, потому что картинки не всегда информативны. Дальше идет лазер, который отражается от зеркал. И уже слоем по слою засвечивает полимер Значит, для того, чтобы проще от, отлипал слой засвеченного полимера, у ванночки есть функция скольжения в бок. То есть это упрощает отрыв. При этом есть миксер, который перемешивает полимер. При этом есть нагрев в принтере, что разжижает полимер и улучшает печать. И, как видите, есть автоматическая дозация, чего нету а, во многих других принтеров, которые сейчас супер популярны. А, вот, это огромный плюс, а, на самом деле, очень много осталось Но Здесь вот кнопочка есть. По сравнению с форм-третьим расскажу тоже там нюансик, а, что наконец-то эту кнопочку убрали, и можно дистанционно запускать. И я прям очень рад этому. Полимеры используются в специальных картриджах, ставятся картриджи а, специальные, ну, принципе, наверное, струйные принтера. картридж, дозация, ваночку, все, ну, похоже. Далее у нас, здесь, я думаю, достаточно информативно. Сейчас на данный момент у Formlabs можно на официальном сайте igol3d.ru найти всю информацию о принтере. Здесь бы я обратил внимание, что Uh, используется он uh, с платформы 145 на 145 и высотой 175 мм. То есть это достаточно большая платформа. Uh, и то, что можно использовать в медицине стоматологии. Стоимость на данный момент актуальна. Это все с официального сайта. можете туда зайти, посмотреть, там много информации uh, Дальше. Uh, я выделил основные параметры этого принтера сейчас нужно обратить внимание на SLA. Мы уже знаем, что это такое, как это работает. Увидели картинку и схему, и видео. Подача автоматическая. Это очень круто, это мало где есть. Площадь печати это только что обсудили. Высота слоя 25 и 300 микрон. Это та высота, которая отвечает вверх-вниз по Z, по высоте. И толщина слоя получается. Uh, то есть 25, 50, 100, 140, 300. Если у меня память меня не обманывает сейчас. Вот. Uh, эти высота слоя прописана под каждый uh, материал. То есть каким-то можно печатать на 25 микронах, какой-то не даст печатать на 25 микронах. Uh, поэтому высота слоя привязывается к материалу. Это вы должны учитывать. Размер лазерного пятна 140 микрон. Почему-то сейчас после Formnext, то, что ездил в Германии, посмотрел кучу принтеров, проверил самая крутая выставка, был прям поражен от многообразия и различия видов печати, и то, как они все устроены. И почему-то стандарт у нас 140 микрон – это пятно лазера. То есть если лазер светится да, в точке, то вот его пятно – это 140 микрон. Меньше 140 микрон не напечатается, будет поразительная засветка. Вот, поэтому 140, конечно, немножко многовато для стоматологии, но это приемлемо, то есть для каких-то видов работ. Сейчас то, что я про x начал говорить, 100 микрон – это средний показатель по стоматологии то есть почему-то большинство принтеров используют размер э, пятна или точки пикселя 100 микром вот э, так что это не сильно много но э, я бы сделал на этом пометочку потому что когда будем разбирать форм 3 мы э, обсудим его пятно и я расскажу как на что это влияет дальше пойдем э, у э, форм 2 есть такая штука как open мод то есть вы заходите в настройки, смотрите у себя, открываете Open Mode, включаете его, и при выходе на главный экран у вас, ну здесь предупреждение, при выходе на главный экран у вас появляется вот такая вот э, баночка, и вы можете использовать э, принтер э, со сторонним полимером. Но э, в чем разница? В том, то, что когда вы используете родной полимер, вы во-первых, под них подстроены настройки, и вы можете уже просто выбрать настройку, сказать, вот хочу вот этим полимером печатать вот эту картинку. Расставить поддержки, отправить на печать. А, принтер нагревает полимер, что улучшает печать в разы. А, принтер а, смотрит автоматическую дозацию, принтер размешивает полимер после каждой печати. Когда вы откро... включаете OpenMode, все, все эти плюсы а, отрубаются. То есть, э, лучше использовать оригинальный материал, естественно. Но если вы хотите попробовать, у вас есть время для тестов определенных для печати, вы можете брать сторонний материал и печатать в э, уже э, в open mode. Вот. Э, дальше у нас э, форм 3 для обсуждения идет. Это у нас принцип работы немножко отличается. Это система LFS. То есть, как видите, уже появилась специальная LPU-катушка такая, боксик, который ездит под, под уже мягкой ваночкой, которая уже не в жестком корпусе сделана, а давайте еще разок посмотрим. Уже натягивается с этим корпусом, в котором спрятан лазер и Происходит засвечивание слоя по слою. На что же это повлияло? Давайте перейдем э, сейчас к следующему слайду. Э, на что повлияло поговорим о технических э, характеристиках. Здесь уже сама разбор этого бокса и как он работает на демонстрации. То есть посмотрели схематично, запомнили. Сейчас на видео тоже смотрите еще разок. Э, у нас есть бокс, в котором стоит лазер которая отражается от зеркала и э, в бокс помещен под ваночку. Ваночка натягивается и тем самым все засвечивается, каждый слой. Дальше. Э, построение такое же, только высота увеличилась. Э, высота э, слоя 25 микрон. Э, стоимость, конечно, выше, но и принтер намного больше, потому что у него... Электроника посильнее, система изменилась, печатает он поточнее, чем форм второй. То есть, ну, новая модель, это ну, нормально, там то, что стоит, цена различается. Давайте выберем официально, так сказать, я здесь тоже вытянул самые интересные параметры от форм лапса, от форм третьего. И здесь, смотрите, поменял систему, у нас уже не SLAN. Да? То есть у нас э, LFS-система. И в чем же различие? Э, если мы посмотрим на SLA, то у нас получается от одной точки лазер отражается и меняет угол, чтобы дотянуться до какой-то части из платформы. Вот когда угол меняется, меняется и пятно лазера. То есть э, позиционирование у форм второго на всей площадке... Э, в силу того, что очень сильно меняется угол лазера, то есть, ну, возьмите колбасу, чтобы понятнее было, я всем на, на примере колбасы объясняю. Возьмите колбасу, нарежьте ее параллельно самому батону, у вас получится кружочек. А если вы будете резать наискосок, у вас получится овал. Вот так же лазер. Если он смотрит по а, перпендикулярно, а, то он кружочек. Если он куда-то тянется, то он деформируется давала но неизвестно каких размеров вот благодаря системе лфс то что это заперли все в коробку у форм 3 лазер теперь не нужно тянуться на каждую часть платформы его пододвигает каретка и благодаря этому позиционирование у него поставил погрешность до 25 микрон то есть по всей платформе это огромный плюс при этом обратите внимание на то, что лазер, пятно лазера стало 85 микрон, то есть оно уменьшилось, память не, 140 минус 85, на, так, чтобы не ошибиться, 15 55, 55 микрон, простите, пожалуйста, быстро, не могу переключиться с информацией на математику. Значит, большое достижение. Помните то, что я говорил вам по поводу выставки Formnext, и я смотрел в основном на стоматологическое направление принтеры, и везде было в среднем 100 микрон, 100 микрон, то есть считалось достаточно для печати. Я тогда сомневался, пока я не напечатал модели под просадку, пока я не напечатал на форм-третьем хирургические шаблоны, банально на себе все испытывал, и я был в восторге от того, как хирургический шаблон сел на напечатанную модель. И это было как раз доказательство того, что правильная постобработка ведет к хорошим показателям, которые реально можно уйти из гипса. Гипс будет точнее, 100%. Но э, сейчас э, точность растет достаточно хорошо. И э, в Норвегии то, что я был, там тоже используется 3D-принтер. И ушли полностью от гипса, э, если работают с интеррараальным сканером. Вот, импланты, обычные работы. Я сам лично делал живые работы. Циркон сажал там и на импланты, и э, на обычные модельки напечатанные. Вот. И я был в восторге от того, что... Если бы я и года два назад мог сказать, нет, от гипса мы не уйдем, потому что ничего точного нет, ничего понятного нет, но, как оказалось, правильная постобработка помогает нам в работе, и если гипс точнее сто процентов то 3D-печать не уступает для приблизительной просадки. Конечно, могут возникнуть вопросы в посадке в полустирта, какие-то да но это можно учитывать и нивелировать и приложением которое вы используете вы можете подогнать максимальные контакты зазора цементные зазоры поставить так что на модели уже будет все сидеть и также будет сидеть в полости рта там много нюансов работы с интервалидом сканером, начиная от какой интервалидом сканера, заканчивая тем, как как долго врач работает и знает ли он методики и принципы работает. При этом еще э, софт, который вы используете, тоже немаловажен, потому что разные настройки... На То только 3D-печать, фрезеровку вы она э, в силу больших поднутрений и ограничений станков э, не все станки, скажем так, могут выпилить модель и это будет дорого и долго. Вот, поэтому только 3D-печать она сейчас улучшается и, и сейчас уже говорю, что можно смело работать, брать полностью цифровой протокол, печатать модели, сажать коронки центральных центрального Если вы используете слепки, то так будет лучше, то есть тотал. Я бы все-таки использовал пока гипс. <coughs> вот. Еще есть такой сканер Prime новый. Он очень дорого стоит, но я тут э, к ребятам ездил, э, к товарищу моему, и э, как раз показал сканы прайма и я был в восторге. Вот. Э, но на самом деле и 3 сейчас вполне справляется с этим потому что норвегии использовали именно 3 ладно все отвлекся немножко от темы а, давайте дальше двигаться а, в чем еще скажем так плюшки форм 3 в том то что у нее есть датчики слежения а, ну, обнаружение платформы это банально и просто, да, показалось бы, но у меня несколько раз, в силу того, что очень много печати бывает за раз навалится, естественно, у меня не одна платформа. Я одну сниму, поставлю промываться с инженерами нашими ребятами, тоже они печатают периодически. И я беру вторую платформу, запускаю печать и пару раз было так, что если на форум втором я нажимал печататься, уходил в работу полностью в компьютер, и он продолжал печатать, а платформу я забыл поставить. Потому что... Ой, простите, пожалуйста. Потому что э, заработался, я думаю, многим известно, когда очень многозадачность увеличивается, теряется осмысление происходящего. И Получается так, то, что форм второй печатал э, без платформы. Я просто, получалось, от ваночки отлеплял слой, который он вставил платформу запускать запускал печат, и все окей, все печаталось. То есть это тут э, человеческий фактор мой повлиял. А, то форм третий но э, подогревает и форм второй. Функция изменения смайлы под оптимальный уровень в ванночке – это интернет у меня, да, сейчас. Сейчас, прошу прощения, если ответствовал. Так, все нормально меня слышно, потому что мне написал, что мне интернет упал. Я чат открыл, напишите, пожалуйста, окей? Ребята, прошу прощения. Появился? Ребята, извините, пожалуйста, с интернетом сейчас перегрузки идут везде, и очень тяжело ловить. Сейчас у меня появился, да? Все хорошо? Еще раз приношу извинения за связь. Не всегда стабильно, в силу того, что много кто садится на линию и уже использует интернет так давайте э, так плюсик плюсик окей меня видно окей хорошо все я тогда продолжаем э, э, пробежимся быстренько по э, по самим э, Датчиком, который сказал, платформа, то, что не печатает без платформы форм 3, система подогрева рабочей зоны, то есть полимер подогревается во время печати, функция измерения уровня смолы, то есть он смотрит за количеством смолы и подливает ее, если в картридже мало смолы, то принято, что форм 2, форм 3 будет предупреждать то, что в картридже мало смолы, вы уверены, что хотите запустить печать. Там можно проигнорировать, а можно вставить новый картридж и нажать далее. И а, оптические датчики постоянно корректируют масштаб, мощность лазерного излучения и даже могут обнаружить пыль. То есть, а, что это значит? А, у лазера есть своя мощность. <coughs> то есть, если мы возьмем систему какую-нибудь LCD или DLP, то мы а, можем а, по времени а, засветки решать У лазера есть мощность которую он стреляет либо сильнее либо слабее чтобы а, под тот или иной полимер можно было настроить его а, профиль в принтере вот а, это автоматически а, калибруется с помощью специальных датчиков дальше а, перед каждой печатью мне ä, принтер форм 3 говорит о том то, что оптический ä, проверка оптического ä, датчика то есть он проверяет есть ли пыль или нету то есть принтер сам предостерегает вас о, о, от того что у вас может быть какие-то ошибки о, в печати или что-то может не напечататься пока о, происходит о, если пыль попала, то uh, может лазер исказиться и уже uh, будет некорректная печать. Дальше. Uh, сравнение уже конкретно вытянутых параметров, то есть uh, разные системы, с помощью новой системы принтер печатает точнее. Uh, далее… Uh, сейчас, секундочку. Сейчас. Извините, пожалуйста. Сейчас на секундочку остановлю и... Угу. Все. А, прошу прощения еще раз. А, далее, разная система, понятно. Площадь постановки а, модели, площадь печати, это осталось одно и той же, единственное увеличилась высота. То есть мне вот то, что я печатал череп, это большой плюс. Потому что форму втором, конечно, пришлось бы поменьше на сантиметр печат. Дальше 25-300 микрон, все то же самое. Позиционирование, это про колбасу, помните, я рассказывал. 25 микрон и а, не идентифицировано, потому что неизвестно, невозможно это измерить. А, лазерное пятно 85-140 микрон. А, то есть, ну, новая модель, естественно, везде улучшает, все не стоит на месте и, соответственно, бежит вперед. Далее. Ребят, если кто-то написал вопросы и перезапускали вебинар, вы повторите, пожалуйста, на всякий случай вопросы, которые возникли. Дальше. Разница SLI и LFS в том, как позиционируется пятно. То есть, если у нас SLI – это просто ведется пятно, которое заглаживает полностью слой, который нам нужно, то LFS, он э, стреляет, тем самым уменьшает э, паразитную засветку. То есть, если приглядеться. Далее, э, по тому, как печатает форм второй и форм третий. В силу того, что, э, помните, как я говорил, пятно лазера меньше, 85 микрон. Соответственно, вот вам и паразитной засветки тоже меньше на прозрачных или вообще на материалах. То есть, и, а, точнее печать происходит и а, уже а, а, по симпатичной модельке. Но, опять же, повторюсь, сейчас форм второго, кто работает с форм вторым, есть Вполне достаточно для а, использования хирургических шаблонов а, макапов моделей да какие-то модели под просадку но там должны быть нюансы использования материалов а, а, я чуть-чуть расскажу об этом вот а, то есть выжигаемый полимер смело потому что я проводил курсы по прессовке а, то есть прессовал артем якушев у нас а я по 3d печати у нас была 3d печать с прессовкой. И на форм-втором мы смело печатали под выжигаемый, под пресс, и все у нас проходило окей на курсах, все хорошо. То есть, ни в коем случае я не говорю, что сейчас типа форм-лапс это ерунда, второй форм-второй а ерунда, что м -м, берите только третий. Но на самом деле, просто если вы хотите в шаг, в шаг со временем идти, конечно, нужно а, покупать новое, да, то есть новая модель. Ну и вполне вам хватит для работы форм-второго то есть, up to you, решайте для себя сами. А, здесь просто рассказывается о том, то, что новая модель, она поинтереснее и лучше, но старая тоже работоспособна на данный момент. Вот. Ну, здесь можете посмотреть на uh, состояние, uh, какое идет у нас uh, по печати, то есть, да, опять же, здесь вот на глазу очень хорошо видно, что есть небольшая по совсем маленькая, да, но как раз вот эти вот 55 микрон, то, что уходит им. Дальше идет. Дальше у нас продолжаем. Уже подошли к самому интересному, то есть бонус сейчас по сравнению прошли. Если остались вопросы по принтерам, смело задавайте вопросы-ответы. и Будем их разбирать в конце. Сейчас мы подойдем к материалам разберем каждую модельку пару стилек я вставил в скрины чтобы показать как делается что делается из этих работ и давайте потихонечку начнем dental model описание я взял с официального сайта можете смело туда заходить у нас есть база form 3d print formula 3d print ну, раз скинем мы эту ссылку вставим обязательно вам в базу в которую можно зайти и уже э, там посмотреть всю информацию которая интересует по поводу засветки по поводу всего остального вот э, дальше у нас э, рассказываем про материалы. используется dental model э, для посадки коронок э, для переноса макапов э, для посадки коронок на имплантов или каких-то мостиков все это делается в разных приложениях. Делается обязательно полая модель, э, потому что полая модель проще отлипает. То есть, если физику банально посмотрим, э, если модель целиковая и она стоит на платформе, то э, попробуйте два стекла э, под водой соединить и попробуйте оттащить одно стекло от другое. То есть, абсолютно гладкая поверхность – во влажной среде, чем больше площадь соприкосновения, тем тяжелее оторвать это. Соответственно, если у нас будет не целиковая модель, а полая, то есть и границы у нас будут тоже не такие большие, площадь соприкосновения будет меньше, соответственно, при метру легче отрывать слой и печать получается точнее, потому что все-таки при большом покрытии площадки, принтер может сдвинуться от э, стороны использования. Вот, А дальше э, модель используется э, у нас, и здесь для примера у нас использовался именно э, интернальный сканер э, со скан-маркерами, э, в которых уже последующую можно изготовить вот такую вот модельку э, под посадки цифровых аналогов, соответственно, уже через эти же скан-маркеры, которые использовались, уже изготовить коронку. И пока uh, печатается модель, у вас изготавливается uh, уже коронка, там фрезеруется. Сюда я фрезеровал uh, каркасы. Uh, далее. <клёх> вот есть настройки. Они с официального сайта formlabs.com, там тоже есть библиотека, и здесь очень хорошо и схематично, я специально, ребят, для вас вытя вытянул это, потому что не все находят эти параметры, многие спрашивают, как правильно работать, как что использовать, вот, поэтому… Пожалуйста, можете запринтскринить, можете меня попросить, я все этими картинками поделюсь на каждый материал. Но опять же, наш, в нашей базе есть э, э, библиотека. Ссылку на базу мы всем пришлем обязательно, не переживайте, всю информацию вы узнаете. Вот, что здесь э, сказано? Значит, модель версии 2, уже не Dental Model, обратите внимание, Dental не убирать, потому что э, Используется вторая версия, более новая, и уходит в э, раздвоение принтера форм 3B, то, что стоматологически с поддержкой идет, э, и форм 3, инженерный. Вот. Там есть нюансы по материалам. Когда форм 3B я, я сделал презентацию, тоже обязательно с вами поделюсь по новому принтеру, новой ветке, э, расскажу об этом поподробнее. Значит, э, дальше у нас засветка в течение 30 минут на 60 градусах, спросите меня, а как же нам 60 градусов и 30 минут держать? А, на самом деле, если мы сейчас говорим о формлапсе, то, соответственно, мы говорим о полном комплексе. То есть формлапс за вас придумал уже а, такую полную комплекцию материалов и профилей и постобработки. То есть вам не нужно выдумывать, экспериментировать, пробовать какие-то варианты и тратить на это огромное количество времени. А в большинстве случаев у нас время — это деньги. У всех практически. Поэтому здесь готовое решение. Здесь не надо взять подешевле принтер, научиться на нем, а потом можно что-то посерьезнее взять. Но на самом деле Formlabs — это тот принтер, который можно смело взять и на нем учиться надо, но настолько просто, что вот практически за вас все сделали, разжевали, урод положили. И тут нет вот этой схематичности, что подешевле сначала на тренироваться, потом прийти в вы взяли, поставили, он у вас печатает. То есть это здесь не прям пропаганда, это мой опыт, а, достаточно большой в плане использования различных принтеров. Вот. А, значит, дальше. Температура, время. Здесь, естественно, используется постобработка от форм это форм ваш промывка если на начальных этапах при небольших загрузках печати форм ваш еще можно обойти контейнерами которые идут в комплекте это два лотка в которых вы используете спирт для промывки моделей то форм ваш когда уже Огромное количество печати появляется под лайнеры да, или несколько хирургических шаблонов. И вот каждый вот стоять по 5 минут вручную полоскать ваночкой, это не самый лучший вариант. И э, лучше взять форм ложь, закинуть в него, поставить время, сколько нужно промываться. Он достаточно большой, вместимый, э, промыть. И чтобы он уже потом сам вытащил модели из спирта, чтобы они не деформировались, и чтобы они сохли и ждали, пока вы закончите свою какую-то стороннюю работу. Вот. И второе про температуру это форм-кюр. А, значит, чем он крут? Тем, что там 405 нанометров длина волны. Все полимеры а, от форм а работают на 405 нанометров. Соответственно, просветка будет а, достаточно глубокой для того, чтобы засветить а, полностью модель. Опять же, почему полая модель нужна? Потому что ее проще засветить еще. Далее. Uh, температура, она уменьшает деформацию uh, полимера до засветки. То есть uh, у вас меньше деформируется модели, если она нагрета. То есть uh, оптимальные настройки, вот пожалуйста, у нас есть uh, 65% уже фиксации, это на 30 минутах то, что рекомендуют засветка, и на 60 это полное утверждение уже uh, полимера Э, окончательные стадии э, но там может повести модельку посильнее поэтому рекомендуется для э, этапов использования полимера промыть засветить 30 минут на 60 градусах и э, в дальнейшем использовать ее ну по-хорошему в течение там недели потому что пост э, усадка у всех моделей есть у всех она разная вот но э, я она Постзасветка форм-тюре при таких настройках уменьшает а, погрешность и постдеформацию модели. Вот. А, значит, а, про модул понятно. Далее. Про грей. А, а, это стандартная серая а, пластмасса, полимер, а, который а, используют для элайнеров. Э, то есть э, в идеале вы можете взять грей, э, напечатать э, кучу моделек и потом просто в вакуум э, обтянуть. Э, стандартные э, настройки для всех, как обратить внимание, то же самое 30-60 минут 65-72%, э, используются таких же полимеров, как и черный, белый, цветной и э, dental model. Уже модул. А, далее. Ну, собственно, STL, которую можно и макапы тоже им печатать, переносить. Просто для себя определяйте, какой песочный цвет приятнее, как привычный, или грей вам тоже подходит. Далее хирургические шаблоны. А, в чем интерес а, Dental SG полимера? В том, то, что он автоклавируемый. То есть вы можете использовать. Uh, два типа автоклавировки uh, и потом использовать его в полости рта. То есть uh, полимер проходит. Uh, Используются абсолютно в, для разных хирургических шаблонов и сложно составные. И то, что там с одномоментной нагрузкой нужно поставить зубы uh, или... Uh, под э, пилотное сверло, или под полный протокол, или под без э, втулочное сверление. То есть, каждая система подходит этот материал вполне. М -м, прям смело можете печатать и ставить импланты по нему. А, постобработка. А, 30 минут, 60 градусов, и обязательно, обязательно, это не только относится к Дентал СГ, это относится ко всем биосовместимым полимером, если особенно вы хирург, да, и работаете с открытыми ранами в полости рта, ставите импланты, да, то обязательно я вас очень прошу, дозасвечивайте а, полимер, как говорится, в инструкциях, потому что а, биосовместимость наступает только тогда, когда вы засветили а, полимер, и он принял форму уже окончательную. то есть пост, постзасветку правильно сделали, и э, тогда этот материал становится биосуместимым. Если вы не досветили или поставили на 5 минут да, на полимер после э, засветки, то он не до конца формируется, не до, не до конца схватывается, засвечивается. И какие-то части от полимера могут э, вызвать э, аллергию или э, воспаление, или какую-то нехорошую реакцию в полости рта, использованную особенно при открытых ран. Поэтому очень прошу, даже если вы стерилизовали, но он недозасвечен, то стружка может пагубно повлиять в использовании. Это абсолютно ко всем полимерам 3D-печати используется. Абсолютно. Вот, Поэтому, пожалуйста, используйте качественную дозасветку, это очень важно. Которая даст вам лучший результат. Вы знаете, я очень часто сравниваю постобработку Печатно, напечатанных изделий в стоматологии а, с пост с, с, с цирконом. То, что он синтезируется в печках специально. Вот. И а, по сути, если аналог провести, чтобы стал правильно понятнее техникам, и и врачам, то если мы напечатали изделие, то это у нас выфрезировался сырой циркон, и а, потом. Кто-то покупает для, для ногтей лампы. Вот мы с Андрюхой Адамом все время спорим насчет этих ламп. Он там как инженер, ой, как э, физик в этом плане и, чуть, и химик, очень главный дружище мой. И он всегда говорит, используйте лампы для ногтей, для засвечивания. Я говорю, что можно использовать там для модели это, но если вы хотите более серьезно модели под просадку, модели использовать для уже хирургические шаблоны, то, что правильно засвечивать нужно, то, что нужно какой-то материал там, какие-то выгорайки нужно засвечивать, то есть я сейчас не только о формлапсе говорю, я обо всех материалах говорю. Если вам нужна под и не моделька которая повело если вам нужно капу напечатать на там недельку ношения и у вас ногтевая лампа поведет все в... катастрофически поведет и или не до засветите и получится у вас не бьюз совместимый материал поэтому я прошу всегда использовать качественные дорогие к сожалению но если вы хотите добиться хорошего результата 3D-печати, они попробуют что-то напечатать, потом сказать, ай, ерунда, фигня, 3D-печать, она не точная. А, то есть, почему я приводил аналогию с цирконом? То, что вот у вас сырой циркон есть, это только что напечатанный прототип. И вы, если вы берете напечатанный прототип, ставите в лампочку а, для ногтей, и вам там точность не нужна, то окей. А если вам нужна точность, и вы ставите в лампочку для ногтей, вот эту, которую используют, а потом вытаскиваете и говорите, ой, 3D-печать ерунда. То есть, ну, какое то все деформировано, все неправильно, все ломается. То есть, циркон он так же, как вы поставите, не в печь для синтеризации, а в муфель просто запихнете, и пускай он там, а потом и скажет, что-то она у меня черная какая-то, вообще непонятная, и не сидит на, на модели. То есть, это принцип один и тот же. Силу того, что 3D-печать еще молодая, мало кто знает кейсов, как правильно работать. И из-за того, что это большинство из инженерии пришло, все говорят, что типа, подойдет вот такие вот просто обработка такая. Если я со спиртом соглашусь, что ванночки подойдут, то засветка обязательно должна быть качественной. Иначе вы не добьетесь ничего хорошего. Не добьетесь максимум от 3D-печати в использовании. Особенно, если у вас интерраральный сканер. Пожалуйста, примите это для себя. В стоматологии лучше использовать хорошую постобработку. А далее, ну, хирургические шаблоны, о которых я говорил, кто-то -то использует, это под по-моему, нет, это под полный протокол был. И кто-то а, попросил меня просто сделать постановку, а, соединить зубы и а, уже там ориентировочно в самом ручную стоят импланты, и я не совсем одобряю такую систему, но она тоже имеет место быть, и uh, кто-то ее использует, поэтому я поставил как пример вида на печать. И сейчас uh, о новинках поговорим. Uh, слева мы видим Dental SG, который сейчас есть у нас. Uh, справа есть Surgical Guide, просто SG, uh, материал, который идет от Formlabs. То есть, uh, собственно, uh, просто по картинке Uh, ребят все понятно автоклав используется используется печатается 50 и 100 микрон uh, используется на форм 3b как раз uh, и форм 3 тех которые у нас сейчас первые привезены вот они тоже идут как форм 3b только будет дешевле поэтому можете обратиться и купить скорее принтер дешевле на несколько десятков тысяч рублей uh, дальше uh, ну и по сути Новый материал улучшается постоянно, да, и, естественно, он надежней. И, ну, по печати пока не пробовал, но я не думаю, что там будет сильное различия. Здесь сама суть в том, что Formlabs производства сам открыл свое... Uh, и то, что на разрыв, паскали в использование, то есть надежный uh, будет хирургический шаблон, и если его смоделировать правильно, естественно, там 3 миллиметра взять за толщину, то этот uh, материал, uh, surgical guide обычный, uh, не обычный, а новый как раз, uh, он uh, будет надежнее в использовании в операциях, то есть где тонкие места, то нужно нарастить, да, в силу прикуса или в силу состояния кости там да, или в силу расположения имплантата то есть или втулки по импланту много нюансов кто занимается планированием понимает это от этого зависит и хирургический шаблон и если там где-то тонко то его естественно надо наращивать по высоте тонко то надо вшить потому что по тестам он показался неустойчивым. Так, ребят, опять интернет скочит. Пишите в чат, вернулся я в интернет или нет, а то мне написал, что соединение пропало, и э, вроде как... Хорошо. Хорошо, потому что еще раз прошу прощения за технические неполадки, они везде есть. А, так, про э, хирургические шаблоны я э, рассказал, чем Surgical Guide лучше, чем Dental SG, но э, также Dental SG сейчас используют и... Э, Пока мы только завезем surgical guides, потихонечку естественно остался SGA, можете смело покупать SG и использовать его. Просто э, в силу того, что все идет вперед, э, что все э, улучшается, естественно приходит новое лучшее на тому, что уже устоялось. Но dental SG же тоже используется. Поэтому потихонечку будем использовать dental SG, добивать и соответственно использовать surgical guides. То есть э, Далее Dental LT Clear это биосовместимый второго класса материал, который можно использовать. Но ну, вообще бы я бы использовал его на недельку, на две в полости рта, потому что сейчас все полимеры, они на основе композитов, то есть большинство вообще взяты стоматологические, это вот пломбы то, что ставят в полости рта. Оттуда взят материал, и просто разбит по химическим составляющим. И э, вот вам биосовместимый материал для печати на 3D-принтерах. И э, в силу того, что он очень впитывает влагу сильно. Э, он со временем налепляет на себя камень, э, и э, в силу того, что входит влага, слюни попадает туда, и ты жуешь, особенно если бруксизм, я бы бруксизм, э, у кого брукс, э, я бы не делал печатный, я бы фрезеровал э, э, капы. Вот. Но если у него релаксирующая какая-то капа, или на недельку, или защитить керамику на ночь одевать, то можете смело печатать и использовать и ну, ничего страшного в этом нету. А, с многими врачами, которые вот, серьезные ортодонты, они работают а, и пробовали печатные для длительного ношения, и говорят, что контакты, к сожалению, не самые лучшие. Фрезерованные тоже как контакты пляшут со временем, но фрезерованные дольше носятся. Сейчас ждем улучшения материала. А, я надеюсь, немножко продвинусь в этом направлении. Сейчас с русских Натальей мы, наверное, попробуем использовать в этот э, полимер на живых кейсах, проверим и расскажем, подготовим. Если э, разговаривать о э, использовании в стоматологии 3D-печати, э, то есть ребята, ну, я не знаю, какие они вот сказали, долго не носится, э, рушатся и контакты плохие на длительное ношение. Но я не знаю, какие они использовали, какую техник делал, как он размещал модель на печати, я не знаю, какую постобработку он использовал, что очень сильно влияет на материал. То есть, если ЛТ вы промоете больше указанного по времени, то есть, там, да, не больше 5 минут промывка ЛТ, потому что спирт проникает в полимер, и его э, постзасветка будет уже не такая хорошая, и длительность использования будет намного хуже, если вы дольше промоете в спирте э, материал. То, э, допустим, если мы возьмем Dental Model, то он будет полчаса, хоть, хоть час может проваляться. Конечно, скажется на нем э, такое длительное ношение, но критично ни на что не повлияет, на, если мы используем под э, макапа, допустим. Вот. То здесь э, использование и спирта и засветки очень важно, э, как долго промывалось. Поэтому я не совсем считаю корректным высказывание остальных врачей, я не считаю то, что они неправы, но мне кажется, не совсем чист был эксперимент их. Вот. Поэтому я сейчас буду искать кейсы специально для вас, ребят, чтобы потом рассказывать о том, как правильно работать на а, форм третьем, форум втором, а, с использованием этого материала, а, использованием какого-то там определенного а, софта. Вот опять же напоминаю, что 3D-печать молодая и мало кто понимает, как правильно делать. И вот чтобы больше ребят узнали, я работаю сейчас как раз над этим. Чтобы у вас были готовые кейсы. Что как с цирконом, вы знаете, что поставить на третью программу там и у вас выйдет колпачок да, определенной формы с определенной усадкой. Также я хочу подобрать эти программы под каждый материал. Поэтому сейчас мы с вами общаемся. Я веду этот вебинар для того, чтобы нас больше стало, и можете делиться этим абсолютно со всеми. Я буду только рад. Если кто-то захочет сделать кейсы, тоже по капам, по ортодонтическим каким-то направлениям, пишите мне смело в Facebook, звоните в iGo3D, находите меня, и мы будем вместе работать. Я подсоблю, как могу. Дальше. Маленькое отступление было. То есть здесь э, 20 минут засветка при 80 градусах. То есть видите, 80 градусов, где вы найдете... Ну, в сухожаре только поднять, а потом засвечивать, и лампочки вроде как будут держать температуру. Но стабильно 80 градусов не будет. А в форм-кьюре у вас есть уже стандартные настройки. Но это до и после операции э, капы по изменению прикуса. Это в хирургии больше. Выжигайка. Выжигай я думаю, здесь э, многие пробовали его, э, тестировали, э, использовали материал для пресса, э, и много вопросов появляется по выжигаемому материалу. Опять же, прошу, у вас э, есть вопросы-ответы, и нажимайте на эту ссылочку, которую, чтобы задать мне вопрос, э, которые я буду отвечать в конце а, вебинара. Там мне проще будет найти, чтобы я не листал чат. Опять же, потому что я смотрю, вопросов сейчас нету, По выжигайкам точно у кого-то будет. Значит, так. Использование конкретно Castable Wax а, – это промывка в спирте не очень а, длительное время. И... А, не использовать дозасветку, потому что может деформироваться моделька. Есть нюансы. С был практически у всех полимеров. Практически сейчас выдумывают новые полимеры, которые уменьшается усадка. Вот. И здесь я полностью уверен, что можно не дозасвечивать. И у вас будет все окей. У других материалов, если не дозасветить, то может повести конструкцию во время. Во время того, как огнеупор будет нагреваться и, соответственно, деформируется под нагревом огнеупора сама конструкция для пресса или литья. Поэтому некоторые материалы нужно дозасвечивать. Дальше. В использовании лопаются опоки. Самый распространенный вопрос – лопаются опоки. Есть два варианта. Один, э, как я отнесу, европейский, э, который ребята вывели схему по нагреву, то есть там, да, подержать на 150 градусов, запихнуть, потом держать час на 150 градусов, потом поднимать по 2,2 градуса, Это если у вас печка умеет это делать, не забывайте. А, об этом ребята не подумали конечно потом а, держать 120 минут на 371 градусом потом поднимать 180 минут по 2 градуса потом держать 280 ребята на кто прессует или кто а, отливает сейчас уже начинает улыбаться потихонечку ну и в итоге у нас дикое количество времени использования а, может быть в европе используется 9 часов для прессы или лития то в России обычно используется часа два. Нагреть апоку, запихнуть в литейку, нажать кнопку, и центрифуга или вакуум запускает металл. Ну, это вкратце, естественно. То есть в России все делается немножко по-другому. Вот. Поэтому и лопаются апоки. Но самая частая ошибка это строгое сопоставление жидкости и порошка это обязательно нужно учитывать то что производитель написал. не на глаз сыпануть и залить а потом размешать ну ладно все равно жестко то есть как привыкли все делать а, чтобы структура была надежней лучше использовать а, именно по инструкции по миллиметр по миллилитрам далее а, чтобы не лопалось Поднимайте температуру выше. Если у вас там 900 градусов стандартная стоит, поднимите на 950. Так материал э, станет жестче э, и э, быстрее выгорит э, полимер внутри. Третий вариант. Э, слегка можно покрыть воском. Но ну, это такой уже танцы с бубнами, наверное, больше, который мы использовали. А, слегка покрыть а, воском, чтобы а, в силу чего это происходит? В силу того, что когда у вас а, пресс идет или а, литье, а, то у вас из-за чего рвется ополка? Из-за того, что воск у нас он просто превращается в газ и уходит, а, а полимер, он кипит, он начинает бурлить, после этого испаряется. Поэтому, собственно, рекомендую такую медленную а, программу выжигайки. Поэтому э -э, лучше э -э, нагревать пожестче и повыше. Воск, то, что добавляется, это как раз пространство того, что воск сначала выгорел, а потом есть место, куда кипеть полимеру. То есть там вот это вот на маленькая прослойка. Это не значит, что воску нужно килограмм накидывать, а потом сидеть и все спиливать. Нет, достаточно пленку провести туда, чтобы э -э, не так сильно было давление на опоку. То есть, чуть-чуть жертвуем толщиной, пространством, но даем возможность нагреться. Далее, еще насчет усадки. То, что говорил, забыл вам сказать, есть некоторые нюансы в плане того, что деформируется. Вот у меня был случай, сейчас, вот эту балку заказали на фрезеровку из выжигаемого полимера, и я решил ее напечатать к балке-балку, <смех> как бы это автологично не звучало, и э, позвонил технику, которая заказала литье. Естественно, я не одобряю литье на имплантах, посадочную зону, потому что там никакого прилегания нормального не будет точно. вот Но э, пластмасса и э, выжигайка сидели прям очень хорошо, то есть прям прилегание полностью, то есть были абсолютно идентичные вот, но пока мы отправили, пока дошло, это не в Москве было, туда шло два или три дня. Когда пришло, я связался с литейщиком, который попросил это отлить, если мне сложно будет и сравнить выжигаемый и напечатанный, то выжигаемый фрезерованный, который он сидел также, а напечатанный в силу того, что много времени прошло, он уже прыгал имел баланс на модели. Я сказал, не отливать, тогда не тратить материал. Говорю, ну, спасибо, что хотя бы согласился. Вот. Но в силу того, что долго доставка, э, и у нас есть усадка, даже эта балка не помогла э, материалу сохранить э, свою стойкость. вот э, Это был не формлабовский материал, но в силу того, что э, усадка у всех есть я думаю может быть и повело бы форм лапс, но чуть меньше, но тоже усадка была бы вот а к чему я это вел? к тому, то, что нужно как-то сохранить, либо искать полимер, который сохраняет постоянно форму, там они в течение суток исчезает. обычно полдня прошло, если, если лампы, если на солнце поставили, то все там повело всю модельку поэтому если нужна до засвета материала да, до засветка на модели сто процентов, чтобы не ушла и э, можете сразу же паковать э, после печати, паковать э, э, в огнеупор и тогда уже в силу того, что огнеупор дает каркас и материалы и света там нету, то есть и материал не деформируется э, так критично, чтобы прям потом не сесть и все сделать. То есть а э, пока э, уже как только за огнеупором залили, он схватился, все, каркас держится, никуда не денется. И вы можете заниматься другими делами просто сразу же после печати, после постобработки э, в опоку э, в огнеупор. Так, ну здесь, наверное, понятно. Далее, съемные протезы, все мы их ждем. Я жду вообще неимоверно, у меня э, нервы даже бывает происходит того, что мне очень хочется попробовать этот материал. Я видел готовые экземпляры, видел, как э, им печатают. На сайте formlabs.com есть вебинары, э, которые, если вы скинете информацию о себе, э, вам дадут возможность посмотреть эти вебинар Они тоже абсолютно бесплатные, просто записи их. Вот там тоже много интересного. Э, я бы вам э, порекомендовал туда пройти посмотреть на досуге Значит э, что я хотел сказать насчет съемных протезов главный вопрос как долго их можем носить сейчас на данный момент из всех полимеров которые используются на длине волны 405 на мм, метров самое распространенное из всех что я знаю это полтора года носился нексдентовский съемник но опять же это это постоянное наблюдение врача постоянная гигиена то есть ну, Согласитесь, что у нас это не так часто используется пациентам, постоянных ход врачей, постоянной гигиены, особенно если он использует съемное протезирование. Вот. Второе, это, как я говорил, влагопоглощение достаточно большое, но ребята сейчас это используют активно, особенно у Тришейпа. там уже, по-моему, за миллион кейсов провалило, завалило, но там еще есть считали индивидуальные ложки по съемным протезируем. Вот. и они печатают съемники, говоря то, что, окей, можно использовать, там может быть детекс материал или какой-то еще, вот. Formlabs я жду э, очень сильно, потому что второй класс все-таки надежная штука и там нету своих э, зубов антагонистов, если мы будем использовать полное съемное верх-низ, верх-низ полимеры используется, либо гарнитурные зубы для более жесткости, да, потому что кто как делает. Можно печатать, а можно смоделировать и так, чтобы просто гарнитурные зубы уже, которые были в базе, сюда вклеить. Вот, соответственно, полная съемная будет надежнее по носке то есть, ну, я во всяком разлагаю большие надежды на это. Будет определенно, я жду, когда они не только в США будут, но и в Европе, а из Европы уже придут к нам, и мне очень хочется его использовать. А, потому что сейчас, как вы заметили, тенденция роста даже в цифровых а, приложениях съемного, она огромная. То есть сейчас уже используют цифру прям, прям очень хорошо так. А, в основном, конечно, фрезеруют, кто на цифры делают, вот. Но э, печатают тоже, но это сейчас в тестовых режимах, в проверках как раз такие люди, как я, занимаются э, у себя в лабораториях, в клиниках э, тестами вот этих материалов для улучшения, для использования правильной позы для того, чтобы может был потом э, долго носить и использовать. Э, далее, э, как использовать предлагается э, вклеить зубы вклеиться можно на тот же самый полимер либо взять любой композитный клей э, чтобы зубы в, нанести и вклеить в акриловых зубах которые идут в гарнитуру лучше сделать ретенцию для того чтобы полимер туда попал или клей попал туда для лучшей фиксации Значит, позасветка какая? Используется 30 минут на одной стороне, 30 минут на другой стороне при 80 градусах. Но используется специальная ваночка с глицерином. То есть вы кладете в бескислородную среду, чтобы уменьшить деформацию. Опять же, правильная постобработка, о которой мы говорили. А зубы, которые только что вклеились, слегка засветились лампочкой, они погружаются в глицерин. Давайте потихонечку пойдем дальше. Как раз наносится клей, а, вставляются зубки, засвечиваются, проверяется, нормально или нет. Посмотрится в артикуляторе. Вот вам готовый результат. Это все напечатанный съемный протез. Есть несколько цветов. Да, то есть, как видите здесь, A1, на 2 с 35 И, соответственно, есть несколько оттенков базиса. Это тоже все напечатано. Вот. То есть это определяет возможность даже краси. То есть если у кого-то другой пигмент, там рыжий, да, там человек или негр, или, или так сказать, европейский, или россиянин использовать, Естественно, у них оттенок кожи у всех разный. И как раз это подгоняется съемным протезом. Uh, то есть uh, можно со временем, сейчас я очень жду этот материал, очень. Uh, превратить просто унылую, ну как унылую, я не хочу никого обидеть, но согласитесь, съемное протезирование, изготовление съемных протезов, если это не инжекция, а вручной труд, полимеризация в кюветах, да, uh, то uh, все-таки это грязная работа uh, с полировкой. Совсем ну, с постобработкой, То есть, ну, может быть, сейчас что-то изменилось, потому что я по съемному протезированию достаточно давно не занимался. Павел Кравиц, наверное, лучше меня, это знать намного. вот а, Он расскажет побольше. У него, кстати, недавно вебинар был тоже крутой, очень пашка. Если ты сможешь, спасибо тебе большое. Вот. И а, все-таки смоделировать в цифре по-быстрому базис, поставить зубы правильно. А попробовать в виртуальном артикуляторе это уже движение да? и поставить просто на печать на одном принтере поставить базис на втором поставить временные коронки или только базиса купить гранитуру и вклеить это же в разы упрощает работу то есть это это же очень круто это не варки не постоянно используется при этом это всегда дублируется то есть вы можете пациент если не дай бог что-то случилось да потому что полимер сейчас пока только начинается это все заворожка использования да но если вы использовали правильную постобработку печать правильная печать расположение да, то, там перебазировку сделали там тоже если вдруг нужно ä, сейчас тоже тестирую некоторые наверное, вот ä, то у вас получается съемный протез, который может ходить там после операции, допустим, месяца. А если это на постоянное ношение, если полимер уже к тому времени дойдет до нас тот, который можно носить год, да, там до трех лет же съемная протеза, потом перебазировка или новый протез делается. Ну, по условиям. Естественно, у нас они носятся вообще по 15 лет. И... А... И это же настолько упрощает дело что вы можете ну сломался протез не надо вот этот вот чинить вот полировать вот это вот кто техник чинил съемники который особенно если человек курит и не снимал никогда все протезировали всегда чувствуется вот этот вот приятный запах при пележке съемник не нужно заниматься вот этой ерудой с починкой вы поставили напечатали у вас принтер сделал точно такой же базис Uh, и, и поставили напечатанные зубы или гарнитурные зубы и отдали съемный протест. То есть, ну, это если гарантийный, если нет, то просто взяли там с бабушки по себестоимости, а это по цене, это тоже будет намного дешевле, чем фрезеровка, я вас уверяю. То есть, ну, такое немножко о будущем сейчас разговариваем, но это, это реально, она уже вот маячит. То есть, если можно уже интернеральный сканер и 3D принтер ставить и печатать э, модели для просадки всяческих видов работ, э, то съемная тоже уже не за горами. Уже фрезеровку будет тихонечко 3D печать и снять. То есть, имейте в виду. Поговорим насчет бега. Э, анонс вышел крутой, то что Formlabs Dental и бега сделали временные коронки, э, которые мы тоже ждем. Когда они у нас появятся, первое, что я сделаю, это я себе временку напечатаю на имплант и буду с ней ходить. еще э, не дошел до этого, но это пока мне стереотипное мышление, потому что что вижу, то и то и говорю, я не люблю. Э, опять. Так. Ребята, меня слышно? Опять интернет э, поскакал немножко. Так, хорошо, все, я э, прошу прощения. А далее, бега ждем вообще прям вот, прям потому что поставил принтер, особенно учитывая формат его автоматические возможности, то, что у него автоматический долив полимера, что у него огромная площадка печати, что у него очень качественно сделанное э, приложение, э, которое не надо заморачиваться с э, расстановкой поддержек, ты знаешь, что он всегда хорошо их поставит. А это же превращается в фабрику целую изготовление временных коронок. Да даже если они не на длительное ношение, то, что я говорил. Вы поставили два принтера, запустили печать, и у вас на стопом печатаются коронки по себестоимости ниже, чем фрезеровка, и при этом они будут по цвету Вити. выглядит будет офигенно, то есть достаточно нанести глазурь, и вот вам. Использование. И многие у меня знакомые покупают себе форм второй а, сейчас а, для печати временных коронок. Как только выйдет бега у нас, форм третий просто взорвутся тем, то, что можно официальный полимер вставил картридж, нажал кнопку и запустилась печать. И у тебя только постобработка. Оторвать коннекторы, которые будут отрываться легко и практически не оставлять следов, потому что приложение так настроено. При этом покрыть глазурью и отправить временную коронку в полсерва. И за ночь у вас будет печататься 60-40 единиц, в зависимости от размера. Ну, это же бау, это же круто, это в клинику поставить. Но нон можно их делать. Поломалась, ну и что у нее там себестоимость? Ну я пока не знаю цены. но в районе там, ну пускай даже 10 рублей она будет. Там, да, или или 25 рублей коронка, ну, то есть э, это очень круто ну соответственно цвет э, индивидуализация все временные коронки которые выходят которые будем использовать и кстати скажу что бега это далеко не самый последний бренд и не самый э, плохой полимер в использовании то есть э, ребята знают что они делают и достаточно очень сильная компания в э, стоматологии вообще вот. Ну, естественно, можно использовать композитные краски абсолютно любые для индивидуализации коронок временных. Далее. Давайте с вами поговорим... Уже я вас на час двадцать задержал. Давайте с вами поговорим про полимер, который я сказал, который не используется напрямую в стоматологии, не биосовместимый. но можно использовать его в каких-то других частях в медицине. То есть здесь я этот э, череп я использовал для э, вытащил из КТ это русских Наталья мне дала этот э, шку эту отправила и э, я вытащил этот, э, из КТ этот череп и вы знаете то что при планировании, при планировании хирурги занимаются э, что зубы они ужасно смотрятся да? я просто взял интероральные сканеры которые сделали тоже на три шейпе делали вот, и подтянул их как модели э, к черепу Получился череп с оригинальным настоящим размером зубов э, с правильным положением и о том что здесь показания это то что какая маленькая нижняя челюсть то что она ушла и Э, то есть очень хорошо и наглядно э, дает возможность печати э, даже из КТ. То есть ну, сейчас потихонечку органом будем тоже заниматься. Вот. Э, это напечатано, то есть если мы, сейчас вернемся, если мы, э, вот этот э, череп, мы, мне пришлось в силу того, что площадка только 14,5 на 14,5, мне пришлось его уменьшить, потому что размер головы, естественно, больше. Вот. Э, то здесь вот, я э, печатал в полный рост, просто чуть-чуть наклонив наискосок, э, в настоящий размер э, череп э, у пациента, у которого очень сильное искривление э, э, клиновидной кости э, э, и вообще расположение челюстей. Как видите, это Наталья Русских, я, к сожалению, пока, пока что, я, я учусь, но пока что я еще... Ну, скажем так, профан, давайте по прямому говорить, в костях, в расположениях, да, и то есть пока вот Наталья не нарисовала, не показала я э -э на Фейсбуке не выложила пост с этим и мне отдельно не прислала это, э я не понимала в расположении, но теперь я вижу, да, то, что... Uh, изменено расположение, то есть насколько деформировано все по направлению. И это мне дало возможность форм 3, я просто поставил наискосок, естественно, все влезло, и натуральную величину напечатать, показать пациенту, вот белый цвет, кость, смотрите, это в натуральную величину, это все ваше, и вот у вас такое расположение. И нам нужно сейчас сделать там капу или определенные какие-то манипуляции для того, чтобы вам все выровнялось, чтобы у вас там голова перестала болеть, чтобы у вас челюсть выросла. Ну, то есть вырасти, конечно, уже нет. Но это я уже заговариваюсь. Но а, Кость поменяли положение, вам стало легче, и вы выздоровели. Ну, это вкратце, это в общих красках таких. То есть это же круто, это прям, вау, это мало кто делает, мало кто понимает. но вот мы с Натальей Русских прям в этом плане преуспели. Далее не забывайте при сравнении, наверное, надо было больше, что у форм лапсов есть такая штука, как дашборд. Это записная книжка, где вы видите, когда печаталось, что печаталось, успешной печати или нет, можете поставить свои заметки в печати и с помощью дашборда еще отправляется СМС на телефон или на mail о старте печати о том, что нужно долить картридж, потому что он поменять картридж, потому что он уже кончается, то есть предупреждает, чтобы не было казусов, вот и в том то, что печать закончилась, то есть вы понимаете, всегда даже если у вас принтер там на работе стоит, вы его запустили, вы знаете, когда он закончит, чтобы э, подойти к нему и начать дальше работать, то есть планирование записная книжка. А, ну, это как раз пример, как это все происходит. Возможности э, дашборда я про них проговорил. А, сейчас, опять же, не забывайте, пожалуйста, использовать качественную э, постобработку напечатанных изделий. Очень вас прошу. Это очень важно в стоматологии. Если в инженерии, то там не такая сильная погрешность, то у нас десяток микрон играет большую роль. А, давайте поговорим о расходных материалах для форм второго. Оранжевая ваночка, она а, состоит из силикона и пленки внизу. А, и а, печать ее составляет 1-1,5 литра. Ну, мы бывало и дольше печатали, но в силу того, что а, лазер выжигает пленку снизу, печать становилась вообще ужасной и не самый лучший вариант в использовании больше двух литров полимера у кого-то там собер привет я видел до да, фотографию что уже после 800 миллилитров начала пузыриться фонд второй на ванночка lt я рекомендую использовать всем вот эти ваночки. они дороже там на тысячи три я не помню если честно стоимость но длительность использования у них намного выше. То есть и а, какие-то материалы рекомендуют только на них печатать. Потому что если вы используете, печатаете такие, как материалы Clear, Dental SG, ничего у нас еще прозрачные и сильные. То есть ну, вот, вот такие, у которых поразительная засветка сильная, которые нужно сильнее засвечивать, лазер мощность увеличивать, чтобы прозрачку пробить а, до нужного размера. И а, из-за этого очень сильно ухудшается ваночка. И оранжевые ваночки умирают практически моментально. А зеленые ваночки они понадежнее, то есть по использованию. Для этого их придумали. Вот. А, и у форм третьего это ваночки используют 3 литра полимера или 10 недель. Что хочу сказать об использовании ваночек. Обязательно, пожалуйста, смотрите, если мы возьмем форм вторые ваночки, то ä, при посадке <соспит> сильно не давите, прошу очень вас, потому что ломается ножка при сильной давке и ваночка уходит в бок и при печати, когда платформа опускается, поднимается, при отрыве ваночку трясет и при опускании ваночки изменяет положение, и лазер естественно светит по другому у вас модели плохо засвечиваются, пожалуйста, следите за этим, следите за состоянием. Если она началась отслаиваться, или у нее царапины внутри, или она вся мутная очень сильно, то меняйте ее. Это, значит, ваночка уже пришла в негодность. Следите за тем, то, что после каждой неудачной печати всегда есть артефакты в ваночке, сто процентов. Вот, значит. Если вы оставите эти артефакты, то скребок поедет и просто раздает артефакты по ванночке, поцарапает, и ванночка тоже придет негодность. Я вас очень прошу, следите за принтером, как э, за зеницей ока, <laughs> за, за чем-то прям таким драгоценным, потому что маленькие нюансы, вот казалось бы, да, формат автоматизировал все, что возможно, но человеческий фактор, он все равно прис, присутствует. И я вас очень прошу за этим следить, потому что очень много обращений об одном и том же. С одним и тем же вопросами. С этой ваночки с чем я столкнулся, первое, это то, что скребок, как видите, он здесь поменялся, и он фиксируется там на специальных замочках. Ваночка мягкая. Какие нюансы? Если двигается скребок, принтер проверяет его, и бывает не всегда попадает в этот паз, а, и первое время у меня, и у там у одного врача появлялся такой-то, что типа что-то писал ошибку, что-то что, что -то не так случилось со скрипком. А, на самом деле все окей. Просто бывает, он попадает и подпрыгивает, а он на магнитах. И а, когда отходит контакт, принтер пугается, что как будто со скрипом что-то случилось, но все окей, вы просто смотрите, если скрибок на самом деле нормальный стоит, хорошо, вы просто продолжаете печать, и он уходит. Бывает такое я думаю это настроит. А, и второе что естественно лазер выжигает то есть 3 литра э, или 100 недель использования смотреть э, в, в использовании полимера естественно также э, артефакты все убирать потому что скрипки они очень сильно царапают тефлоновую пленку и еще при транспортировке может пролиться полимер в э, в ванночке снизу, то есть они вот таких вот боксов проходят, и мог, может пролиться, и снизу остаться полимер. И вот во время печати, как начнется печать, лазер засвечит, это а скребок в силу того, что бокс ездит с лазером, который он натягивает в он просто нижнюю пленку поцарапает вам. И ваночки тоже придет негодность, то есть это нужно учитывать, человеческий фактор никто не отменял. И будьте, пожалуйста, внимательны. Я здесь специально рассказываю вам того, как этим правильно пользоваться, чтобы мои ошибки или ошибки моих друзей не повторились или вы не пугались чему-то новому. Далее, давайте перейдем к вопросам. Я смотрю, тут а, уже некоторые ответили. Так, а, Михаил Майченко или мать извините с неправильно сказал здесь ударение не, не сказано добрый день на на форме формула система при печати на принтере форм 3 появляется смещение слоя а, деформация выглядит как линия а, и такое пишут многие люди которые купили эти принтеры Formlabs а, не отрицает данную проблему уже полгода печать 25 50 микрон и что вы по этому поводу скажете а, как как влияет на модели, планируется печать модели для изготовления лайнеров а, заранее. А, значит так, Михаил, а, давайте а, по послойности. По а, в силу того, что а, насколько я знаю, это уже отменили. Я видел эту тему, а, то, что ребята скидывали с материалом клир в основном, а, фотографии о том, то, что там слой немножко уходит. А, Поначалу было такое, но знаете, вот э, профили настройка, они всегда корректируются, э, то есть э, доводятся до ума. Э, есть стандартная э, программа стальная, а потом уже в использовании, э, постоянно в постоянной практике может появиться какой-то э, какой там, ну, допустим, двигатель очень сильно поднимается, из-за этого трясется платформа и появляется вот эта вот послойность. Uh, это все, конечно же, должно устраняться именно непосредственно инженерами, которые с этим работают. Uh, как только об этом заявили, начали работать над профилями. И uh, второе, uh, что я вам рассказывал по началу печати про модели. Если вы используете огромное количество моделей на печати, то принтеру тяжелее отрывать платформу. Uh, и, может быть, вы можете это нивелировать тем, то, что uh, на, наклонить модель немножко по-другому поставить на печать, да, сделать ее обязательно полой, э, повернуть к отрыву ваночке. То есть э, вы можете это сами в техническом положении, вот этим вот своим пока нивелировать. Но э, у меня тоже были такие случаи в печати Dental Model на полную платформу, на низкое напускание модели, не 45 градусов, а практически от платформы печатал, были сложности с тем, что принтер тяжело отрываться, я об этом уже сообщил, и ребята работают над корректировкой профиля. Нет такого, что, что ребята вот полгода типа слышат, и это полнейшая ерунда на самом деле вы можете просто сами попробовать пока есть но над этим работает сто процентов я у себя пока таких сложностей не увидел я печатал высокие трубки для бурденко для тестовой печати и для проверки посадки и у меня не было полосок на СГ. Клиром я практически не пользуюсь лт только для к вот ну, надеюсь, я вам ответил. Вот. Дальше у нас, ребят, я смотрю, уже у меня ребята ответили, да? Записи можно будет посмотреть. Так, далее. Давайте я в чат к вам приду. Сейчас чат я открою. Может, у кого-то были вопросы в чате проскачу. Ислов, по-моему, конечно же, время занимает. Да, одно из самых, наверное, плюсов в том, что можно поставить принтер, который не только печатает временные коронки в больших количествах, но и разгружает вам фрезер. То есть, если лаборатория, потому что фрезер все-таки за цирконом вы больше заработаете, нежели чем выпиливая а, хоть чуть побыстрее, но временные коронки, чтобы разгрузить. А, Ислом, молодец, спасибо, то, что поделились а, настройками в печати. А, далее, а, обратиться можете всегда в наш офис э, на почту на сайт э, приехать в гости когда карантин спадет наши уберут это все безобразие с пропусками и э, закрытием границ то можете смело приезжать к нам я буду рад видеть каждого каждому объясню на примере можете брать свои примеры какие-то приезжать ко мне мы их абсолютно обсудим все решим потому что нам нужно развивать 3d печать а, значит далее у нас 10 вопрос появился 10 недель собер от первой печати или срок хранения для печати не более 10 недель 10 недель это использование то есть вы можете печатать 1 литр 10 недель, там, да, в разном расположении маленькие детальки. А можете напечатать огромные детали 3 литра за 2 дня. То есть вот такой вот нюанс. Так. Дальше вопросов я пока не наблюдаю. А, ну, тогда наверное будем закругляться давайте еще чатик я посмотрю ну без проблем ребят обращайтесь ко мне по 3d печати я всегда открыт всем помогаю в стоматологии наверное давайте на этом закругляться потому что уже много времени заняли, как обычно стараемся вложиться в час а много информации хочется совсем поделиться и укладываемся чуть больше на 35 минут, сегодня ушло спасибо вам большое э, за то, что пришли уделили время, мне очень приятно э, всегда можете найти меня на фейсбуке э, Иван Голобородько, прям смело можете э, искать и найдете меня там с черепком красным у меня аватарка. Появятся вопросы, обязательно задавайте. Спасибо всем. Пока-пока.